После моего последнего ролика вышло аж два новых трейлера, а помимо них еще и промо-тизеры к пятому сезону от разных стран, с новыми кадрами, разумеется. Хей, всем привет, друзья, с вами я Зульфат, и вы находитесь на канале Зульфат Бро. Сегодня я расскажу и покажу вам новые кадры новую информацию о нашем любимом мультсериале. Этот ролик является прямым продолжением ролика, который я выкладывал на свой основной канал. Кто не видел, обязательно посмотрите, ссылка в описании. Да, я знаю, что меня не было очень много времени именно на этом канале, поэтому я даже боюсь спрашивать какое-то примерное количество лайков, которое нужно поставить, чтобы вышел новый ролик. Поэтому скажу, что было бы здорово набрать здесь тысячу лайков, но не знаю, сможете ли вы это сделать. Ну а теперь, погнали! Даже не знаю, нужно ли затрагивать новую серию разрушения, потому что она выходит уже через несколько часов. Или уже вышло, когда вы смотрите данный ролик. Поэтому в названии к данному ролику я сразу напишу пятый сезон, 4 серия, а не третья. Но если же вы смотрите тогда, когда серия еще не вышла, то вот вам новый кадр. Ну а для тех, кто уже посмотрел этот эпизод, скорее всего в моем телеграм-канале есть сливы, новые кадры и так далее, ну вы знаете, ссылочка где в описании. Поэтому переходим к более интересному эпизоду, который будет называться ЛИКОВАНИЕ. И вот этот эпизод действительно крутой. Итак, во-первых, нам слили в полноценный масштабный трейлер к этому эпизоду. Я не знаю, можно ли показывать данный трейлер на ютубе, скорее всего нет, но я все равно его покажу. Там, кстати, в триллере было заметно такую типа Маринет, девчонку, но это по ходу мечты вот этого челика, чтобы она хорошо справлялась со своей задачей, типа он хотел видеть бы Маринет именно вот таком обличии. Наверное, это теория. И так, как мы с вами понимаем, именно в данном эпизоде будет поцелуй Леди Баг из Супер Кота. Да, конечно же все мы понимаем, что это, скорее всего, просто мечты Супер Кота, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Об этом даже говорит вот этот вот дымок, который происходит, когда они целуются. Но зато, благодаря этому трейлеру мы установили, что то это действительно из эпизода ликования кадр, а не из какого-то другого. Теперь нам нужно провести расследование, а для этого нам нужно узнать синопсис данного эпизода. Сам синопсис вы видите у себя на экранах, я его читал в своем основном ролике, но для вашего удобства, прочитаю его более ускоренно. Марина с удивлением обнаруживает, что бывшая одноклассница Секелина выдает себя за леди-баг, она пытается отговорить ее подвергать в такой опасности, но монарх посетует Секелину, будучи уверен, что она есть настоящая леди-баг. Он доверяет зараженному лакууму и злодею силу камня через которое показывает людям их самые сокровенные желания Итак, мы понимаем, что это действительно мечты Катануара. Анвара. Мда, Зульфа, зачем ты это вообще заказываешься? если так было понятно. Ну вдруг вам было непонятно, откуда же мне знать? Все это, конечно, очень интересно, но какая же дата выхода у данного эпизода, которая меняется из ролика в ролик? Итак, по последней информации, по самой свежей информации, которая взята из моего телеграм-канала, пятый сезон, 4 серия, под названием «Ликование» должен выйти 27 апреля октября. И это без каких-либо переносов. Ну что ж, друзья, а у меня на этом видос подходит к концу. Спасибо за то, что вы досмотрели. Обязательно делитесь своими впечатлениями от новых серий и от этого ролика. Новый ролик выйдет, когда вы наберете тысячу лайков. Надеюсь, вы это сделаете, не знаю. Ну а с вами был я, Зульфат. еще увидимся. Ой, нет. Ну а с вами был я, Зульфат Бро. еще увидимся. А мои лунный свет качают реки, надо Вот так мой страх, мой враг, не курю, затяг, это был зигзаг, но стоп, но враг туманду в акман килланто Заряд мои веки, лунный свет качает реки.